Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. Я являюсь официальным представителем компании Search Energy, которая производит источники энергии, бестопливные генераторы. Хочу вам сообщить, что все идет по заданному курсу, и 21 апреля компания будет презентоваться в Москве Сейчас мы пойдем с вами вот сюда вот и покажу. На Москве будет 21 апреля проведена третья церемония награждения ежегодной премии «След во Вселенной». Компания «Сьерченнедж» является генеральным партнером данного мероприятия. Состоится мероприятие в Москве, в Москва-Сити. Сбор гостей в 17:30, начало 18:30. Смотрим. Значит, сейчас посмотрим, да, что что такое -то за След во Вселенной, что это за мероприятие. Главное светское мероприятие весны от продюсерского центра Триал Медиа Треа Медиа Стар. Что такое След во Вселенной? Билет в красивую жизнь. Неважно, начинающий вы артист или уже сделавший себе имя компания, след во вселенной взрывной пиар личного бренда, шоу киноиндустрии и бизнесе. Мы отбираем только лучших из лучших. Если вас там не будет, готовьтесь к падению рейтинга доверия вопросам фанатов и клиентов. <coughs> Роскошный вечер. Всех гостей, партнеров, а также топ-моделей – Третьей церемонии вручения ежегодной премии во вселенной Ожидают лимитированные места в зоне VIP, банкетная рассадка, 20 изысканных блюд, панол, лимит-опен-бар, безлимитный бар, концерт звезд российской и зарубежной эстрады, несколько фэшн-шоу, коммуникации и эксклюзивные корпоративные знакомства. Дорогие связи! Мы первыми изменили формат праздничной церемонии, превратив его в один из самых дорогих нетворкингов страны. Только здесь владельцы лучших русских и зарубежных компаний <coughs> мгновенно выходят на своих будущих партнеров и элитную целевую аудиторию. Каждый бизнесмен, политик, дизайнер и так далее может пообщаться и заключить деловые отношения со звездами эстрады, кино и фэшн-индустрии. Мощнейшая пиар-программа. Всех vip участников ожидают креативные фотосессии, онлайн-трансляции с популярными блогерами, трансляции с телерадиоканалов, репортажи и отчеты с мероприятий на страницах, глянцевых журналов и федеральных газет, и общение с представителями крупнейших иностранных брендов, которые уже давно сделали себе имя на международной арене. Шоу «Звездопад». Гостей и партнеров ждет фееричное шоу – с участием звезд российской и зарубежной эстрады, среди которых Вячеслав Зайцев, Сергей Зверев, Баста, Митя Фомин, Цагдиана, Ёлка, Лада Дэнс, Сосо Павлиашвили, Владимир Левкин, Пьер Нарцисс, Анжелика Агурбаш, Игорь Тимаков, Авраам Руссо, Александр Рева, Дмитрий Дебров, Имануил и Ирина Витарган, Ольга Задор... Задонская, Надар Ревия, э... Мишель Дар. Георгий Миликишвили, Брендан Стоун и многие другие. А наши партнеры. То есть, вот какие партнеры, да, а, кто какие компании являются партнерами данного мероприятия? Элред какой-то. А, Mercedes Benz, Азбука вкуса. Ну, тут какие-то еще у нас непонятные значки. А, Black Star, Borg, Гаркунов, Гага, Венчи, Хлеб насущный, Кристалл Балрум, Стильняшка, Стильняшка и Пуфбери. В общем, вот такие вот партнеры. И генеральным партнером будет являться компания Search Energy. Здесь пока они не пишут, но весь вот этот зал, да, который вот вы можете видеть вот на этой фотографии, будет оформлен в стиле Сверд Чендерджи, везде будут висеть наши плакаты, будет выступать первым, то есть представят президента компании в России Александра Боброва, также обещал приехать Александр Когушев с Италии, так что там его вполне возможно увидеть. Так. Ну и тут вот контакты для связи. И можно купить билет. Такая вот информация, друзья. Как обещалось, все, делает, все делается. На следующей неделе Александр Бобров будет уже на производстве находиться. И вплоть до самого мероприятия. Оттуда он будет каждый день снимать и отправлять видеоролики о том, как собираются генераторы. Первые две установки в России планируется показать уже с 15 по 20 мая. В Москве также, в Ангаре, в котором презентовали суперджет-самолет. Вот такая, в общем, друзья, информация. Следите за событиями, подписывайтесь на канал. Изучайте информацию и будьте в курсе всех событий. До новых встреч!